Когда есть первое лицо, он такой, стоит крутой и чем бы мне заняться, вот чем бы мне заняться, и люди ищут тему, ищут тему, о темах мы поговорим, кстати, это важно, но это следующая история, потому что важнейший момент это с кем вы что-то делаете, то есть понимаете, если вы собрали звездную команду, спортивную, то вам играть в футбол во дворе даже как-то уже и ни к чему. Но бывает по-другому. Вы собрали дворовую команду и пытаетесь играть в футбол там, выше линии. Это тоже ни к чему, честно говоря. Просто вот и вынесут вперед ногами и гораздо скорее, чем вы предположите. Поэтому а вот в этой последовательности очень важно сначала с кем мы что-то делаем, а уже потом что мы делаем. В 90% случаев люди это путают. Если вы думаете, что мы не ошибаемся, это не так, мы тоже это все время путаем. Но а, мы, мы путаем Как? Мы это правило помним, но ведь очень трудно понять потенциал человека. И на, это не, на, на этом не надо экономить время. То есть, когда рядом с вами оказался человек, ваш потенциальный партнер или сотрудник, вы лучше с ним прожирите какой-то кусочек. Три-четыре дня поедете куда-то месяц, неважно, в командировку, в лес. Можете там, если вы пьете, выпить много. Можете, если не пьете, там спортом, тем много заниматься. Можете, если у противоположных полов, там, отношения какие-то завести. Вообще отношения очень замечательны. Вот, итак, сначала с кем мы что-то делаем, а потом что мы делаем. Знаете, вот как-то раз я был на речке Беломорская Охта в Карелии. Там есть один порог киверистя, и там кладбище туристов, которые погибли на этом пороге. И в одну могилу вбито весло, и на весле написано. Соизмеряйте ваши желания, ваши возможности. Это очень важно. Я думаю, что не очень верно ставить сверхнедостижимые, сверхвысокие цели на завтра и даже на послезавтра. Я думаю, что очень верно их ставить вообще, простраивать к ним дорожку и в рамках этой дорожки делать такие засечки. И каждая такая засечка – это ступенька для того, чтобы… Послезавтра еще выше, через неделю еще выше, через месяц еще выше. И а, любая высота возможна. Биться за недостижимые вещи гораздо интереснее, чем биться за вещи достижимые. Отношение к будущему компании, как к своему ребенку, это не просто лозунг или тост, это не просто фраза. А, и ключевое здесь, наверное, то, что м -м, мы конкурируем на рынке. Вот Григорий сказал, что мы ни с кем не конкурируем. Это неправда. Мы конкурируем с любыми компаниями и в России, и в мире на рынке раскрытия человеческого потенциала. И если человек целый день бухгалтер, или целый день юрист, или целый день повар, он устает. А когда человек родитель ребенка и относится к компании как к своему ребенку, то мы можем посмотреть, сколько мама, или хороший папа, или даже плохой папа, меняет занятия в общении с ребенком. То есть, если человек отвечает за то, чтобы ребенок был сыт, он может и должен быть и кулинаром, и электриком включать плиту, и там, бизнесменом, деньги на еду заработать, и психологом, чтобы то, что он приготовил, ребенок съел. Он переключается, он поэтому не устает. И на самом деле у человека стирается таким образом грань между жизнью и работой, потому что работа – это частный случай жизни. И, например, у нас в компании нет регулярных отпусков, когда человек устает, он отдыхает столько, сколько ему нужно, поставив об этом безвестность своих товарищей. Собственно, поэтому люди мало болеют, поэтому люди чаще улыбаются, при этом люди более яростно злятся, если кто-то нападает на их ребенка, и люди дальше готовы идти, чем если они просто относятся к этому как к бизнесу. Поэтому люди не могут сказать, я Понимаю в логистике, но не понимаю в продажах. Я понимаю в продажах, но не понимаю в юриспруденции. Человек или берет на себя эту ответственность и попадает в наш костяк, или не берет и не попадает. Не искать успеха в нише, где высока конкуренция. Вот в самом начале нашего пути мы не пошли в нишу обуви, где была сильная конкуренция. Мы не пошли в нишу косметики, где была сильная конкуренция. Мы, по сути, создали в России нишу обувной косметики, и там конкуренции в тот момент не было. Я думаю, что таких примеров достаточно много. Они всегда, если присмотреться и хотеть быть номер один или быть уникальным в своей нише, такую возможность всегда можно найти. И мы сосредоточились на производстве информации. То есть мы стали совершать бесчисленное количество поездок по всему миру, и мы начали продюсировать сбор информации об тех или иных ингредиентах товаров. То есть упаковку в одном месте, наполнение в другом месте какой-то логист все это везет и таким образом мы научились достигать соотношения цена-качество как, как, как лучше, чем наши российские конкуренты, так и лучше, чем наши американские конкуренты. Особенно тогда, в те времена Китай, сейчас Китай достаточно открыт и там достаточно легко. 12-13 лет назад мы с восторгом обнаружили возможность что вот щетки для обуви натурального ворс» 95% всего рынка на, на мир делают китайцы. А аэрозоли делали немцы лучше всех. Но немцы не могли в Китае проконтролировать качество, а китайцы, соответственно, не могли а, сделать нормальные аэрозоли тогда. И мы а, научились строить линейки, товарные линейки ассортиментные, а, которые использовали а, конкретное конкурентное преимущество каждого отдельно взятого мирового региона. Мы построили то, что внутри себя назвали библиотекой. Мы решили, что это наш завод, что это наш системообразующее предприятие. И с тех пор мониторим, Но, ну, наверное, ну, минимум один раз в год, все наиболее экономически важные для нас регионы в мире. Я всегда считал и считаю, что... Если в человеке пытаться видеть самое лучшее, если в ваших сотрудниках, в ваших партнерах пытаться видеть самое лучшее, они это самое лучшее раскрывают. Если человеку не доверять, если человека контролировать, ведь в каждом из нас есть хорошее и плохое. Соответственно, если мы поливаем хорошее и усиливаем хорошее, человек раскрывается так. Если проверять на входе и на выходе у поваров, выходящих из ресторана сумки, если вешать над кассой записывающую камеру, то человек может раскрыться по-другому. И мы решили, что мы не будем контролировать наших сотрудников. Я бы сказал, мы решили, что мы не будем, не будем их унижать контролем. И понятно, что нам сотни раз стреляли в спину. Понятно, что сотни раз наше доверие оказывалось обманутым. И понятно, что и я, и мы ошибались, ошибаемся и будем ошибаться в людях. Я полагаю, что мы ошибаемся в 20% случаев. Но те 80% случаев, когда мы не ошибаемся, а, позволяют нам делать вещи, которые никто другой не может. Например, а, мы в бытовой химии открыли за два года 17 филиалов, три на Украине, один в Казахстане, остальные в России, и мы не контролировали директоров филиалов. Наши конкуренты, и американцы, и российские компании… Не могли себе это позволить из-за своих идеологий, они контролировали открываемые филиалы, и ни одна из них не открыла больше трех филиалов, потому что дальше на этом контроле все ломалось. У нас есть такая технология, она называется ASOI. Это номер мобильного телефона и адрес электронной почты, который находится у нас в корпоративной библиотеке. И, как правило, креатив, он э, летает в воздухе, когда собрала группа людей. И вот э, если ты вымучиваешь, э, рожаешь креатив, это ужасно. А э, на самом деле дело в том, чтобы схватить его за хвост, когда он пролетает мимо. Но если вы его сейчас схватили за хвост, вы скорее всего, об этом забудете. Э, тогда ты берешь этот креатив и с ка справляешься в а потом, раз в месяц, люди, которые в этом ругают, Вываливают на стол весь отстойник, и смотрят, а, что-то сразу вырастает, что-то не сразу. А, эта технология очень сильная, мы ее используем года три или четыре, и она еще интересная, она заразительная. То есть в это играют наши сотрудники, наши партнеры, некоторые наши покупатели. Но еще иногда мы капли усталость, и тогда надо найти способы... Вот опять, смотрите, мужчины они молодцы. А, что происходит с гусями? Гуси летят, они летят, допустим, там, 7 тысяч километров на юг или на север У них все нормально, у них субординация у них вожак там, насекает аэродинамика на 53% эффективней Но гуси, они мудрее Когда вожак устает, он пристраивается хвост обман, и возникает э, другой вожак Я понимаю, что у нас порой премьер, министр и президент меняются весами. Может быть, они стремятся к гусям а, Но... Обычно, обычно, если мы посмотрим на российскую компанию, вот вожак он все время вожает, у него нет шансов стать ним и, и, и на самом деле, это, когда вожак в плохом настроении устал, это для тоже очень плохо. Люди же любят струе с ответственности они ускакивают, ускакивают, уходят уходят, и тогда начинают накапливаться дефекты. Чуть-чуть не то вкус, чуть-чуть высокая цена. Чуть-чуть плохая дистрибьюция, чуть-чуть бездарная реклама. И из этого чуть-чуть-чуть-чуть-чуть в конце получается большой финансовый минус. А, точно так же бывает и наоборот. Чуть-чуть додавили там, чуть-чуть додавили там. Мне очень близка мысль, что победа – это отсутствие шансов на поражение. Был очень хороший фильм. Точнее, фильм был так себе, а в фильме был хороший момент. А каждое воскресенье там играл Аль Пачино, он был тренером команды по регби которая проиграла-проиграла, а потом в какой-то момент стала возвращаться в высшую лигу, и у него там удивительная речь перед этой командой, он говорит, что мы должны драться за каждое игровое мгновение, за каждый пас, за каждый переход мяча, и, собственно, сумма усилий, вот сумма усилий, вложенных всей командой в каждый игровой момент, она приводит Разница победа от поражения. Надо не считать, не выверивать, не выгадывать, а просто брать и толкать. И на эту тему есть анекдот. Он известный, и он вас не рассмешит, и я рассказываю его не для смеха. А, на мой взгляд, он очень поучительный. Умирает старый еврей, который хорошо заваривал чай. Все собираются вокруг, говорят, ну открой нам наконец свой секрет. Он говорит, евреи, не жалейте заварки. Ребят, занимающиеся предпринимательством, не жалейте заварки. Вкладывайте в свою душу свой бизнес, не плачешь, там, кризис, не кризис, там, курс, не курс, а, персонал, не персонал, а, и толкайте. Вот, вот не пищите и толкайте, и все у вас получится. И на самом деле у тех, кто будет толкать от души и изо всех сил, получится точно хорошо, любой бизнес. А кто не будет толкать, тот может еще поплакать, а потом пойти на рынок туда.